Арабской музыку это впервые открывается в Федерации и стране СНГ. И сегодня вот мы завершаем уже такой, скажем, процесс тем подписанием соглашения и открытия.